Этот проект для людей, которые занимаются саморазвитием, которые хотят продвинуться, которые хотят чего-то достичь или добиться. Мы народный проект, и мы сами создаем то, что нужно нам, людям. Вы в любое время можете получить доступ к образованию, где бы вы ни находились, имея с собой только смартфон и интернет. Вы получаете неограниченный доступ ко всем образовательным курсам. Вы посещаете онлайн и офлайн мероприятия. Такое погружение позволяет вам сфокусироваться на полученных знаниях для их практического применения и помогает достичь результатов. Направления у нас есть разные. По образовательной части, например, это и лингвистика, что сейчас крайне востребовано, это психология, это разные способы продаж, это мотивационные моменты. И на самом деле это не пространство вариантов, потому что здесь сообщество, оно само выбирает, какое направление ему нужно. На данный момент э, наше сообщество посещает в более чем 130 странах мира. Россия, Украина, Казахстан. Да, там уже сильное сообщество. В том числе это, это Германия, это Испания, это Латинская Америка. Мы сейчас э, готовим выход на японский рынок и через японский рынок на азиатские. Первые пять месяцев, то есть вот сейчас, если взять ШНИК, да или как срез по-русски, э, 42 тысячи участников. Да, вы будете сдавать экзамены, вы дипломы будете получать по профессиям. Если вы не сдадите экзамен, сертификаты будете получать, что участниками будут эти курсы. Да. Мы, мы будем подвязываться к Бауманке и к Испанскому университету. Пока сейчас переговоры с ними. Мы это ставим на серьезную основу. И сейчас в тестовом режиме откатываем, и мы не зря же Академию запустили. У нас очень много будет преподавателей современных, которые реально будут работать с людьми, с реальными методиками, и реальные профессии люди будут получать, профессии будущего. Выучить английский или разобраться в финансовом анализе, не выходя из дома, онлайн-образование становится все более популярным. На днях ученики крупного сообщества со всего мира встретились в Барнауле. Подробности в следующем сюжете.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 самую масштабную интернациональную презентацию сообщества и пригласили из Германии основателя онлайн-школы «Изи Бизи» Анатолия Илле. Идея, которую мы запустили, она реально объединяет весь мир. Доказательство тому, посмотрите в зал, более 600 человек. Это очень здорово. Люди приехали с разных регионов. Это, это Казахстан, это Россия, это Германия, это Индия, это Африка и еще какие-то другие страны. Я даже флажков таких не видел. И каждый уже по-своему успешен. Кто-то создал свой бизнес, кто-то получил уникальные знания о криптовалюте, кто-то за три месяца заговорил по-английски с нуля. Вы можете обучаться и личностному росту, и психологии изучить, интернет-маркетинг, криптоэкономика сейчас интересное тоже направление. Обучение – это действительно будущее, это пригодится всем, потому что сейчас 70% людей отстают от перемен, они не знают, как дальше жить, ну реально, они не понимают. Само слово криптовалюта является на данный момент абсолютным мегатрендом. Это интересует абсолютно всех, потому что первый-второй год такой популяризации многие люди показали рост своей прибыли или там своих депозитов. Поэтому сейчас повально в эту индустрию идут и люди не отдают себе отчета, что это, для чего это и как это. Конечно же, в первую очередь мы даем базовую основу, что такое блокчейн, что такое биткоин, что такое и для чего они нужны, где они как применяются. Вовремя, зная, что покупаю, то есть отдавая себе качественный отчет при покупке, у меня есть высокий шанс того, что то я на этом очень хорошо зарабатываю, прикладывая минимальные усилия. <клес> есть люди, которые приходят сюда за результатом и уже первый свой финансовый результат они получают в первый час. Есть люди, которые приходят за финансовым результатом и они свой первый финансовый результат получают через день. Здесь есть возможность. Вот что человек делает с этой возможностью, лежит в его руках. На данный момент мы развиваем четыре образовательных направления на английском языке, на испанском языке, на немецком языке и на русском языке. Мы решили сделать так, что ты один раз можешь оплатить членский взнос в этом сообществе. У нас есть четыре разных уровня доступа, но, ну, допустим, ты максимальный уровень доступа получил, и тебе не нужно больше вкладывать для того, чтобы получать эти знания. Ты можешь стать участником сообщества и использовать тот контент, который спикеры дают на сайте. В данный момент самый большой рекорд я видел от одного лидера за первый месяц своей активности он заработал более 60 тысяч евро. Я знаю, что у нас есть результат одного участника, который занимался умеренным перекладыванием по стратегии buy and hold. Я даже не знаю, могу эти цифры озвучивать или нет, но начиная с 20 тысяч долларов он ушел за 1 миллион долларов за 10 месяцев. Есть люди одаренные, и это был просто один из таких людей, который вовремя воспользовался информацией, полученной через нас. Сокращенно «изи бизнес», то есть «бизнес легко».